Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. В сегодняшнем видео речь пойдет о вот этом небольшом устройстве под названием водяной затвор или барботер. Если это устройство наполнить водой, тогда оно будет выполнять роль водяного затвора, который будет способен предотвращать реверсивное горение гремучего газа. И такое устройство можно применять в паре с любым электролизным газогенерирующим оборудованием для обеспечения большей надежности и большей безопасности при обращении с гремучим газом. Как вы, наверное, знаете, гремучий газ практически не горит, а взрывается. Добрый вечер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 Любое дополнительное устройство, которое будет способно предотвращать реверсивное горение гремучего газа, будет не лишним. Но если емкость этого устройства наполнить любыми легко испаряемыми жидкими углеводородами, ну, к примеру, это может быть бензин галоша, либо метанол, либо какие-то виды обезжириватель, обезжириватели, либо другие химические вещества, которые легко испаряются и которые имеют достаточно низкую температуру кипения. Тогда это устройство будет выполнять роль охладителя-обогатителя для гремучего газа. Друзья, ну а теперь немного об особенностях этого устройства. Для производства подобного типа устройств ни в коем случае нельзя использовать такие материалы, как стекло, либо любые виды пластмассы. Дело в том, что при первой же попытке остановки распространения реверсивного горения э, или так называемого обратного хлопка гремучего газа э, устройства сделанные из пластика или из стекла э, обязательно будут повреждены. А в худшем случае они могут разлететься на множество осколков э, с большим количеством поражающих элементов. Поэтому наше устройство сделано из высококачественной нержавеющей стали. А все его детали сварены между собой аргонодуговой дуговой сваркой. При выборе водяного затвора, либо при попытке его самостоятельного изготовления, необходимо учитывать очень важную деталь. Любое устройство подобного типа, будь то водяной затвор или же барботер, должны пропускать через себя только газы, как в одном, так и в обратном направлении. Но любые жидкости, которыми заправляются эти устройства, при этом всегда должны оставаться внутри. Друзья, ну а сейчас я предлагаю посмотреть, как же работает а, вот этот барботер. У нас есть компрессор, а, в котором находится сжатый воздух под давлением. И мы будем подавать а, этот воздух сначала в одном, а потом в обратном направлении через а, барботер. Для того, чтобы вы слышали, как проходящий воздух барботируется через жидкость, которая находится внутри, я прикреплю свой микрофончик непосредственно к корпусу барботера. Итак, подключаем барботер к компрессору и пропускаем через него воздух. Я думаю, вам хорошо слышно, как рулит воздух внутри этого устройства. Для того, чтобы показать вам это наглядно, я шланг с выходящим воздухом окунул в вот этот стаканчик с водой. Видите, да? Из барбота выходит только воздух. Жидкость, находящаяся внутри, остается в нем. Теперь давайте подключим подачу воздуха в обратном направлении. И если бар конструкция барботера правильная, то и в обратном направлении проходящий воздух будет барботироваться через жидкость, находящуюся внутри. Но эта жидкость всегда будет оставаться внутри барботера. Итак, запустим воздух, подадим воздух. Проверим. Ну вот, друзья, как вы могли увидеть, микрофончик я прицеплю обратно, как вы могли видеть, этот барботер пропускает проходящий через него воздух как в одном, так и в обратном направлении. Жидкость, заправленная внутри, всегда остается внутри. Ну что ж, дорогие друзья, если вам интересно подобное устройство, вы всегда сможете найти это и другие подобные предложения на нашем сайте. Ссылку на сайт я оставлю в описании, а на этом я буду прощаться с вами. Благодарю вас за просмотр, до новых встреч, всем пока!